Ежегодном профилактическом осмотре у стоматолога необходимо делать профилактическую гигиену полости рта. Что в нее входит? В нее входит обработка скалером и удаление тем самым наты под десневых зубных отложений. Иногда эти зубные отложения очень маленькие, но они видны нам при осмотре. Также чистка зубов Airflow. Это специальный пескоструйный аппаратик, который убирает налет, пигментные пятна и очищает межзубные пространства специальным порошком под давлением с водой. И заканчивается полировка эмали со специальной полирующей пастой. Также в нашей клинике Неомед в конце каждой профгигиены мы делаем последующее вторирование на капах. Для того, чтобы снять чувствительность эмали, и для профилактики кариеса. Мировые стоматологи рекомендуют делать профилактическую гигиену перед установкой брекетов и перед отбеливанием.